Как мне надоели стереотипы, зачем люди придумывают для себя какие-то правила, а затем всю жизнь живут по ним. Неужели можно любить только одного человека? А если полюбишь второго, то получается, что предаешь первого. Какая ерунда. Кто придумал понятие о верности, предательстве? Можно любить двоих человек. Да. Жаль, что для серой массы это кажется чем-то непорядочным. На дне рождения своей знакомой я познакомилась с двумя отличными парнями. Их звали Даня и Миша. Они сразу же заинтересовались мною. Я тоже обратила на них внимание. Я вообще такая, что если кого-нибудь примечу, то буду делать все возможное, чтобы познакомиться с этим человеком. Надо сказать, что конкуренток у меня на этой вечеринке было, хоть отбавляй. Это я вам говорю без преувеличений. Никогда бы раньше не подумала, что двое друзей могут быть настолько разными. Даня улыбался и был более общительный. А Миша весь вечер просидел на диване в телефоне. Было заметно, что он не в своей тарелке. А может, у него просто в тот вечер не было настроения? Я взяла инициативу в свои руки и первой подошла к ребятам. Все складывалось как нельзя лучше. Через десять минут мы с Даней общались так, будто знаем друг друга уже несколько лет. Было смешно наблюдать за изрядно выпившими гостями. Вообще, темы для разговора находили сами собой. Мы болтали обо всем на свете. Было весело. Иногда к нашему разговору подключался и Миша. Через некоторое время нам надоели пьяные лица, и Даня предложил пойти прогуляться по ночному городу. Я с радостью согласилась. Миша хотел уйти домой, но его друг настоял на том, чтобы пойти с нами. Мы гуляли до рассвета. Было здорово. Так я начала дружить с двумя парнями. С Даней быстрее удалось найти общий язык. Но Миша тоже оказался славно малым и раскрылся с новых сторон. Время безжалостно незаметно, и я поняла, что начинаю влюбляться. Но самое странное было то, что я влюбилась и в Даню, и в Мишу. Это разная любовь по насыщенности эмоций, но по силе совершенно одинаковая. И что самое странное, мне ответили взаимностью, и сейчас меня разрывает от противоречий и желаний. Я не знаю, что мне делать со своими чувствами. Я не знаю, что будет с их дружбой из-за меня. Я не понимаю, к кому меня тянет сильнее. Я не могу смотреть на Даню, мне кажется, я слепну от его красоты, от того, насколько он живой и свежий. Мне постоянно хочется иметь с ним тактильный контакт, обнимать его, чувствовать его запах, его руки. Также меня с чудовищной синдолой тянет к Мише. И он такой безумно привлекательный во всех отношениях. Не могу рядом с ним находиться, но и без них мне трудно. Так запуталась, что хочу спрятаться под одеяло и просидеть так целый год. Целыми днями я думаю лишь об этих двух ребятах. Ситуация действительно оказалась запутанная. Что делать? В соседнем городе живет моя лучшая подруга. Я решила посоветоваться с ней. Позвонила ей заранее, села в автобус и поехала. Во время поездки мое настроение было хорошим, если это уместно применить к моему нынешнему состоянию. Веселая музыка в наушниках только усиливала это. Сани мы не виделись уже довольно долго. В основном переписками в социальных сетях и ограничилось наше общение в последнее время. Кстати, очень жаль, что Аня не смогла присутствовать на вечеринке, где я познакомила с Даней и Мишей. С этого, собственно, я и начала разговор, когда сидели у Ани с чаем и вкусным печеньем. Конечно, я помню, что Аня говорила о каких-то делах в день вечеринки, но сейчас я ожидала от нее более подробных объяснений. Оказалось все довольно печально. Когда я веселилась на вечеринке, Аня опроведывала больную бабушку и не смогла отойти от нее ни на минуту. Сейчас бабушка все еще болеет и лежит в больнице. Наш разговор плавно перешел в дело на личном фронте. Аня объяснила, что не переживает о том, что у нее нет парня. Не очень-то и нужно, и самой хорошо. Но что-то в ее взгляде и в рассказе встревожило меня. Нет, не все так просто было у моей подруги в любовных делах. Когда она отвернулась и как бы вскликнула, я сразу попыталась перевести разговор на другую тему. Я рассказала Аня о вечеринке и о приключениях, участниками которых я стала. Аня с интересом выслушала меня. Мне показалось, что она даже на миг забыла о своей больной бабушке. Дослушав меня, она с удивлением отметила, что не знает ни Дани, ни Мишу, хотя со многими участниками вечеринки была прекрасно знакома. Я начала ей рассказывать, насколько красивые ребята и как мне было приятно гулять с ними всю ночь. Аня посоветовала мне выбрать кого-то одного, но я не могла. С каждым днем они мне нравились все больше и больше, причем оба. В какой-то момент мне показалось, что Аня при моих последних словах начала улыбаться. Это было странно, ведь рассказывала о серьезных вещах, и мне уж точно не было смешно по этому поводу. «Наверное, показалось», — подумала я. Я вернулась домой, и в следующие дни ничего интересного не происходило. Только с Аней мы стали больше переписываться. И вот, в один прекрасный день курьер достал мне шикарный букет цветов. Такой красоты мне еще никто не дарил. Эти цветы были от Дани. Вечером он пригласил меня на свидание. Нельзя передать, насколько я была в тот миг счастливой. Я сразу же написала об этом Ане. И что мне понравилось больше всего, она тоже за меня порадовалась. Я, естественно, приняла приглашение Дани, и мы с ней прекрасно провели время. А Миша не вспоминал ни он, ни я. Но даже после свидания с Дани я не переставала думать о Мише. Я ничего не могла с собой поделать, как не пыталась. Меня со страшной силой тянуло к этим двум людям. Через несколько дней курьер появился вновь. На этот раз он принес милого плюшевого Мишку. Это знак внимания был от Миши. Тут моя закружилась голова, и я расплакалась, потому что Миша тоже предлагал пойти с ним на свидание. Я согласилась. Тот вечер был также прекрасен. Я всю ночь думала, с кем же мне лучший, и так и не могла решить. Я лишь понимала, что мы не можем быть втроем, но и одна я уже так же быть не могу. Неистовое влечение к обоим парням не давало мне покоя. Так я начала встречаться с двумя парнями. Они и не догадывались, что у их девушки есть кто-то еще. Все складывалось замечательно, если можно так выразиться при подобных обстоятельствах. Но в одно мгновение все поменялось. Даня и Миша пропали. Домашних адресов я не знала. Телефоны и социальные сети не отвечали. Что случилось? Анна была в таком же шоке, как я. Нет, это не могло произойти, так не бывает. Это чем-нибудь подлый розыгрыш. Мне хотелось увидеть этих людей, но я не могла им даже написать. Я начала расспрашивать своих знакомых с вечеринки. Может быть, они что-то знают о Дании и Мише? Но никто ничего не знал. Мне оставалось только смотреть на плюшевую мишку и плакать. Я не могла думать о других парнях. Мне хотелось видеть лишь Данию и Мишу, пусть даже вместе, неважно. Но этого не произошло. Пока. Дни складывались в недели, и я уже потеряла надежду увидеть своих любимых. Душевная боль была нестерпимой. Мы теперь чаще виделись с Аней, она стала приезжать ко мне, но даже ее компания не помогала мне вполне отличиться от моих переживаний. Аня мне казалась какой-то неискренней, закрытой. Не лучшей подругой – это точно». Хотя, возможно, со мной играла злую шутку моего воображения. Далее следует самая удивительная часть моего рассказа. Однажды в супермаркете я увидела бабушку Ани. Совершенно здоровую. Я подошла к ней и поинтересовалась ее здоровьем. Она ответила, что здоровьем у нее, слава богу, всегда было все в порядке. Я поинтересовалась, не болела ли она в последнее время. Она ответила, что нет. И уж тем более не лежала в больнице. А в мой город приехала в гости к сестре. Представляете мое состояние? Мое тело вмиг напряглось, меня бросило в жар, моя лучшая подруга мне врала, врала все время, долго и нагло. Но почему? Я пыталась найти объяснение и не нашла. Я думала об этом несколько дней. Первой мысль было сделать вид, что ничего не произошло. Но я не могла так поступить и решила написать обо всем Ане. Некоторое время она не отвечала, но потом все-таки написала, что действительно с ее бабушкой было все хорошо. Она немного приукрасила свой рассказ. На самом деле, в день вечеринки у нее были другие дела, но она не говорила, какие. А я не расспрашивала. Так начала раскрываться эта тайна. Я поняла, что этот обман как-то связан с исчезновением Дани и Миши, но пока не могла понять, как именно. Время шло, а вести от парней не было. Инцидент с обманом забылся. И вот Ваня, Аня в один прекрасный день пригласила меня к себе в гости. Открыла дверь не она, а ее подруга, с которой я, надо признаться, не очень ладила. «Когда я переступила порог дома, я увидела такую картину, что он и сейчас каждую ночь стоит у меня перед глазами, хоть прошло уже немало времени. Посередине комнаты стояла Аня и целовалась с Мишей. Я стояла как вкопанная, не могла выумылить ни слова. Меня немного привел в чувство истерический смех Ани и ее подруги. Они смеялись надо мной. Миша также улыбался. А потом появился Даня. Он подошел к Кате, назвали подругу, обнял ее и страстно поцеловал». Слезы выступили у меня на глазах. Я не хотела верить в то, что происходит. Слезы как-то сами выступили у меня на глазах. Все вокруг поплыло. Казалось, в тот момент я была близка к потере чувств. Я развернулась хотела быстро покинуть это проклятое место. Меня задержали. Аня любезно попросила остаться. Далее привожу ее гнусные слова, которые навсегда превратили в нашу с ней дружбу. «Что же ты так быстро решила уйти? Даже слезки не вытрешь? Мы так тебя ждали, и за все приходится платить, такова жизнь. А их, если бы и не увидела мою бабку в магазе, можно было еще немного с тобой поиграть. «А впрочем, достаточно. Помнишь что дискотеку в позапрошлом году, на которую мы пошли вдвоем? Там ты познакомилась с Димой. Как жаль, что у вас не получилось ничего серьезного, он смеется. Ведь он был такой замечательный парень, и все бы ничего, если бы перед этим с ним не познакомилась я. Да-да, тебе не послышалось. Я тогда отошла на несколько минут, а когда вернулась, ты уже висела у него на шее. Знаешь, как мне было обидно? Я решила немного проучить тебя». Кстати, с Мишей мы встречаемся уже семь месяцев. Катя зданий чуть меньше. Снова истерический смех. Мы с Катей решили отправить их на ту вечеринку, чтобы ты втюрилась в кого-нибудь из них. Как же получилось замечательно, тебе понравились оба. Я дала тебе возможность почувствовать себя счастливой, лишь для того, чтобы потом боль потери стала еще сильнее. Я хотела, чтобы ты почувствовала, как я тогда, как это бывает, когда у тебя отбирают любимого человека. Я не стала дослушивать этот бред и все-таки сумела покинуть этот проклятый дом». Я шла на автобус и не думала ни о чем. Представляете? Я понимала, что моя проблема решилась, пусть результат решения оказался столь неужасен. Все полностью я сумела осознать лишь через несколько дней. Первое, что меня удивило, так это то, как я могла так долго общаться со своей якобы лучшей подругой. Она сделала меня виновной в том, что я не совершала. Ведь ее ситуация не идет ни в какое сравнение с моей. Я даже не знала, что она тогда познакомилась с тем Димой. Тем более, что это случилось всего несколько минут назад. С ее стороны было жестоко так поступить со мной. Но самое ужасное, что я продолжаю любить тех двух людей, которые на деле оказались не лучше Ани. Сейчас я не хочу быть с ними. Но все равно с удовольствием вспоминаю наши свидания. Надеюсь, что временем я забуду их полностью. Но факт остается фактом. Я полюбила сразу двоих. Пусть это закончилось плачевно. Плюшевого медведя я выбросила сразу после возвращения от Ани. На вечеринке я больше не хожу. Не тянет. Мало с кем общаюсь. В основном со своими родными, пытаясь больше концентрироваться на работе. Но как бы глубоко я ни погружалась в свои думы, все равно время от времени вспоминаю дни, когда впервые увидела Даню и Мишу. О наших ночных приключениях, о шикарном букете цветов, о влюшевом медведе. Что ж, наверное, человек имеет право влюбиться сразу в двоих. Я доказала это на собственном примере.